Всем привет! Компания Nagazu.ru Взяли в работу Газель с двигателем от Toyota 3GR FSE Прямой впрыск 3 литра 250 С чем-то там лошадиных сил Оборудование ставим Электроника Алекс, Alex Idea. То есть вот Основной блок управления И эмулятор рядом Все основные подготовительные работы выполнили. Форсуночки Баракуда 130-е. Во впускном коллекторе подвод идет с помощью полимидной трубки максимально близко. Впускной коллектор в каждом цилиндре делится там, пополам и заслонки в одной части стоит. То есть коллектор снимали, все посмотрели по размеру, трубочку подогнали редуктор под воздушным фильтром редуктор с запасом по мощности турбот то есть вот осталось проводку подцепить и если заведется уже хорошо машина здоровенная большая ездит по маршруту перм челябинск В перми на данный момент пропан стоит 26 рублей в челябинске можно по 14 15 рублей заправляться и по желанию клиента, конечно, я сказал в Перми, я заправляться такой дорогой газ не буду. И он поставил два баллона. По левому боку вот баллон на 175 литров. И по правому боку еще было на 200 литров. При желании здесь еще можно, наверное, еще на 150-170 поставить. А может он и 200 войдет. По желанию принта именно было, чтобы в рейс в Перми он вообще не заправлялся. Чтобы запасы этих баллонов хватило из Перми до Челябинска и обратно. Изначально, когда в том году вот двигатель этот ставил, не планировал газ ставить с прямым впрыском. Заявлено было, что будет расход литров 14 типа но на практике вот у вот этой дуры расход заметно больше и пропан цена тихонечко поползла вниз и все-таки приехал на установку установка не дешевая кому интересно пишите под видео звоните, контакты оставим ну и завтра скорее всего будем в движении это все настраивать дело кататься если заведется. если есть вопросы пишите под видео компания на газу.ру всем пока